Здравствуйте, дорогие, любимые подписчики и гости моего канала. Сегодня по многочисленным вашим просьбам будет такая тема «Нужен ли я ей?» и «Скрывает ли она что-то?» а Сейчас у нас будет интересный авторский расклад, он будет выложен впервые. Он будет задействован на трех колодах: это Таро Эллен Дуглас, Таро Магия наслаждений и карты Киппер. А здесь вы узнаете, насколько а, женщина, с которой вы хотели бы сблизиться, именно сблизиться, а, насколько она открыта, открыта, да, общение как проходит внутри да, ее отношение к вам, как, как она видит то, что возможно, пока не озвучивает. То есть вот эти тайны, да, тайны можно сказать, сердца, да, которые, которые каждый из нас хотел бы знать, мы сейчас попробуем открыть на этом столе. А, начинаем погружаться в ваш мир, в котором вы можете увидеть, только вы можете увидеть то, что скрыто от всех остальных, да? А что это значит? Вы можете увидеть глаза любимой женщины либо пока не любимая, но хотели бы, чтобы она была таковой, вы можете почувствовать какие-то вибрации, которые вам близки, которые вы бы хотели воплотить в своей жизни, почувствовать какое-то предвкушение, что ли, того, чего пока нет, но вы бы хотели воплотить это в жизни. Да, да, совершенно верно. А так как иногда, иногда мы не знаем, э, ну, даже зачастую, не иногда, зачастую мы не знаем чувств другого человека, мы, конечно, верим, да, в то, что человек говорит нам транслирует то что есть на самом деле но хотели бы узнать правда это или нет да? сейчас я выложу эти карты и я не знаю что будет но все что я увижу все что я увижу я вам обязательно скажу как есть что-то прорезонирует с каждым из вас в той или иной степени, так как расклад общий. Но основная тема будет, конечно же, раскрыта. Ну что ж, вы можете расслабиться, а я концентрируюсь. Здесь мы также узнаем ваши планы. да? Что у вас планов на эту девушку? Сейчас я выложу вторую Магия наслаждений. Вы прекрасно знаете, что это чувственный уровень. Очень глубокий уровень. Не стесняйтесь, погружайтесь еще глубже в свои фантазии. Здесь ваши фантазии будут решать э, как бы такую... Главную, да, позицию занимать, потому что мы смотрим не мысли, да, а то, что скрыто от вас. Самое такое сладкое, можно сказать, да. Нужны ли вы? Насколько вы нужны? Прекрасно. Хочу сразу вас порадовать, что на двух оборотах у меня старшие арканы. Это поразительно, но выпали сильнейшие старшие арканы. Это карта сила и влюбленные. Я могу сказать, что скрыто, да? нужны ли вы. Я могу сказать, что э, любимая. Либо девушка, она обладает для вас качеством, но она вас сразила, она сразила вас наповал. Вы сейчас, многие из вас находятся в выборе, то есть у вас, возможно, есть какие-то привязки в прошлом, то есть есть какие-то отношения. Но это могут быть отношения новые, которые мы сейчас смотрим. То, что я ощущаю. Но если говорить о вашем отношении к этим э, позициям, да, то безусловно вы влюблены. И так как э, это старший аркан и рядышком аркан сила, я могу сказать, что это чувство для вас очень глубокое и... Оно вами осознанно и оно имеет большой потенциал. И здесь, здесь пока я не могу сказать, насколько вы нужны, я могу сказать, что чувство влюбленности у вашей женщины, конечно же, к вам есть. Для тех, для кого это было важно сейчас услышать, я вас могу поздравить с тем, что вы не зря нажали именно на это видео и смотрите его. А сейчас я доложу свой расклад любимыми картами Кипер, которые как никогда показывают э, такие нюансы, знаете, тайны, то, что возможно вам нужно знать, либо покажут... Э, Красивую картину, как прошлых раскладах, где у вас выпали, кто смотрел, да, потрясающие связки именно в картах, кипер. Либо покажут какие-то советы, какие-то нюансы взаимоотношений, которые, возможно, нужно поправить. Мы сейчас все узнаем. Ну что ж, выкладываем. На обороте карты колоды а кипер у нас карта фальш-пешсон, что говорит о том, что, опять-таки, для многих это знакомство не совсем давние и вы находитесь еще в каких отношениях, потому что здесь карты дают мне понять, что либо мужчина не до конца, показывает свои чувства. Либо женщина не раскрыта. Именно поэтому вы смотрите этот расклад. Потому что много тайн, много недосказанностей много неясных моментов, да, опять таки это оборот колоды. Это не значит, что здесь вывод расклады, да, на основную нашу тему. Это означает, что вы пока друг с другом играете. У вас, возможно, какой-то период, даже можно сказать, какой-то игры, ну, скажем, флирта, да, который затянулся. И вы бы хотели снять маски, вы бы хотели показать друг другу а, а, свое настоящее, да, настоящее, ну не то, что лицо, а настоящее глубинное, да, вот то, что чем вы живете, какой у вас характер, без Вот, вот об этом эта карта, вы бы хотели раскрыться перед этим человеком, но перед тем, как сделать это, вы хотели бы убедиться, насколько это будет принято, принято, да, вот серьезно, именно серьезно, вашей женщиной. Вот именно поэтому выходит эта карта. Ну что ж, давайте будем вместе смотреть. Но влюбленность у вас у обоих однозначно присутствует. Я сейчас начну с основной центральной карты. Именно карты действия. Да, карты того, что происходит здесь и сейчас, на данный момент. После этого я подраскрою, что было и что ожидать в недалеком будущем. Ну что ж, начинаем смотреть. Открываю. Интересно, интересно. А здесь вышла королева жезлов. Это характеристика вашей женщины. Королева Жезлов. А у меня было видео, в котором выпадали в итоге на отношения пара король и королева Жезлов. Вы можете посмотреть э, в списке моих видео э, на эту тему э, и полностью погрузиться в значение, э, собственно карт, да, король, королева жезлов, как пары. Здесь я могу сказать, ваша женщина она очень активна, причем она может быть не активна с вами, но она активна с точки зрения жизненной позиции, да, с точки зрения проявления себя в социуме. Более того, она смела, она самодостаточна, у нее есть задатки лидерства. Это не значит, что она обязательно будет занимать лидирующую позицию в ваших отношениях, но если говорить в целом о ее жизненном предназначении, у любого человека и у женщины есть какая-то реализация да, в социуме, то здесь она занимает активную роль. То есть она, э, скажем так, не сидит в сторонке, а активно действует, все, что касается э, любых сфер ее жизни. Более того, она обладает страстным, вспыльчивым иногда характером, э, темпераментно, можно сказать, обладает сексуальностью выраженной, она... она не любит давление на себя ей нравятся мужчины которые красиво ухаживают она не любит молчунов ей нравятся поступки мужчины ей нравится быть в центре внимания это вообще основной ее как бы признак да леди такая. Как сказать? Когда она появляется, то все зажигается вокруг. Она всем видна на большом расстоянии. Грубо говоря, включаются софиты, да, ну, если так образ. Вот такая вот девушка, вот такая она внутри, вот такая она по характеру, по своему выражению, да, и такой она будет с вами. То есть с ней невозможно заскучать. Она может быть домашней. Да, если у вас на нее, допустим, планы. Она может вести хозяйство, она вполне может справиться с любой, скажем так, задачей ну, домохозяйственного уровня. Да? Но если говорить о ее характере, то она скорее такая зажигалочка. Очень активная, веселая, очень любит мужчинах ценит чувство юмора, какую-то особую фишку. Знаете, вот она сама этим обладает. Естественно, ей нравятся такие мужчины. Если вы такой человек, я вас поздравляю. А, то есть вы ей точно не безразличны. Сейчас мы посмотрим на вас. Вы, к сожалению, представлены моей не очень любимой картой «Пятерочка мечей». Я тоже ранее говорила, о чем эта карта. Она, как ни странно, указывает на ваши не совсем честные, честные намерения. Что такое намерение? Намерение – это когда мужчина, в данном случае мы вас смотрим, он знает, как нужно, да, как нужно но хочет идти коротким, быстрым и каким-то своим пониманием, да, путем по соблазнению, и в данном случае именно соблазнению этой девушки. Почему я говорю соблазнению? Потому что это карта магии наслаждений. И магия наслаждения дает мне понять, что да, вы хотели бы соблазнить эту девушку, вы пока ее не знаете на глубинном уровне, вы пока не сблизились, но почему-то вам кажется, что с ней нужно хитрить. Я вам так скажу, э она обладает э таким характером, ну, в общем, сло за словом в карман не полезен. Это я вот сразу считываю с того, что здесь есть. да? Я могу сказать так, что все ваши какие-то, ну, в общем, многоходовки, такие женщины, они очень хорошо чувствуют и знают. И более того, у них есть достаточно опыта общения с противоположным полом, чтобы понять, какой мужчина перед ними. Если мы спрашиваем, вот основные карты, да, вот здесь, если мы спрашиваем, нужен ли я, да, то здесь пока не видно позиции, насколько вы нужны. Но я могу сказать, что женщина выпала здесь, выпала абсолютно открытая. То есть она не обладает двойным дном. Она не обладает, как вам сказать, она не обладает таким... Ну, знаете, вот есть такая неприкрытая как бы тяжелая какая-то а, характер у человека, который, который пытается его замаскировать через какие-то ну, манипуляции. Вот здесь не такая женщина. Здесь женщина яркая, открытая, которая очень любит общение. Вы же выпадаете здесь чуть более закрытым человеком, который любит все обдумывать, делать пошагово, смотреть на реакцию человека, да, в данном случае женщины, а потом уже действовать дальше. Ну, Не факт, что открыто. То есть вот этот момент, вы, пожалуйста, подумайте, да, насколько, насколько это для вас может быть... Важно, да, вот то, что я сказала, это вас характеризует, но, может быть, вы поймете, что с такой женщиной намного короче путь к сближению, если быть чуть открытие, то есть вот эта пятерочка мечей, чтобы она не была мечевой, да, эта карта, чтобы она была жезловой, например. Если вы мой подписчик, вы прекрасно понимаете, что такое жезловые карты. Это карты действия, открытого действия, желания, да, либо кубковая карта, но никак не мечевая. Мечевая ⁇ это скорее интеллектуальная карта, когда человек много думает, но мало действует. И думает как? Думает победить, да, думает именно как вам сказать, сделать как-то это все, то ли не своими руками. То ли как-то так, чтобы кто-то чего-то не догадался. Ведь здесь очень многие пары проигрываются в разных ситуациях. Я не буду углубляться, у кого какая жизненная, да, вот в данный момент. В какой ситуации каждый человек себя здесь находит. Но явно не открыто. Вот вы с этой женщиной не открыты. Она же выпадает открытым, открытым существом. Тот, который, в принципе, пока-пока да, для вас не, не составляет никаких, не то чтобы угроз, да, об этом речь не идет, но который ждет от вас такого же яркого проявления. Сейчас я открою в этой позиции две карты Кипер. Одна укажет на нее, вторая на вас. Вот давайте смотреть. Вот смотрите, как интересно выпало. У нее это «tent way». Это говорит о том, что она давно ждет ваших проявлений. Если мы спрашиваем, вообще нужны, нужны ли вы этой женщине, да? То я могу сказать «да». Более того… Она даже видит с вами будущее по этой карте. Карта Кипер в данном случае читается в стенастре, И она говорит о том, что да, она готова с вами на долгосрочные отношения. Вот так читается здесь это слияние. Она хочет вашего слияния. Она хочет с вами совместной дороги, путешествий, кстати. Она, она интересуется вами. Она, кстати, давно интересуется вами. И по Жезловой Энергии она бы хотела от вас более активных действий. Ваша карта великолепна. Садом Delve. Я уже говорил в прошлых раскладах об этой изумительной карте. Она указывает на то, что вы в этих отношениях Выиграете с этой женщиной джекпот. Что это значит? Это значит, эти отношения принесут вам, во-первых, удачу, они принесут вам прибыль, они принесут вам уважение со стороны социума, они принесут вам какое-то новое прочтение себя как мужчины, они принесут вам такое, знаете, духовное обогащение от того, что вы в слиянии с такой женщиной. Если мы спрашиваем основной вопрос, нужны ли вы, вы не просто нужны, она к вам относится к выигрышу. То есть вы такой, ну, как сказать авторитет в ее глаза. <смех> Я думаю, вы понимаете. И в денежном плане, наверное, тоже девушка. Скорее всего, здесь меня смотрят мужчины, которые обладают ресурсами, не иначе когда И она, думаю, оценивает вас высоко. Другой момент, насколько вы открыто будете к этой женщине, потому что эта карта она, скажем так, не совсем устойчивая, да, внезапность, внезапность, то есть вы бы хотели, во-первых, по этой карте она выходит на вас, да, на вашу позицию, вы бы хотели какого-то внезапного завоевания этой женщины, вы бы хотели какого-то, вы вообще мыслите отношения порывами то есть вы много думаете меряете, соизмеряете и потом раз, у вас возникает импульс и вы идете к отношениям, но это вопрос импульса, это не вопрос постоянства, скорее всего у вас такой характер что вы легко увлекаетесь но нелегко сближаетесь с человеком если это так, я озвучила именно ваш характер, но ну, опять-таки, естественно, он не у всех проиграется здесь, то я вам могу дать небольшой совет от карт, да, что вам по, по скажем так, по совету карт предлагается длинная, долгая дорога, то есть вам предлагается не судить какими-то мерками здесь и сейчас а предлагается если вы действительно хотите э, эти отношения развивать то вам предлагается более серьезное отношение к этому не как выигрышу да вот в казино что вот я пришел и победил а как чему-то серьезному когда женщина она каждый день приносит вам какой-то интересный опыт вы этот опыт перенимаете и этот sudden death у вас не как в какой-то момент в жизни происходит, да, как вот у людей которые выигрывают что-то в этой жизни, а он у вас происходит каждый день именно почему? Да потому что женщина у вас такая яркая, понимаете она она постоянно разная она постоянно как вам сказать она обладает энергетикой, которая вас запаливает, загорает. То есть жезловая энергетика, королева жезлов. То есть ей тоже нравится, может быть, даже играть в казино. Ну, образно, да. Ей нравятся разные интересные риски там в жизни. Может, она даже в какой-то степени э, любит какие-то экстремальные виды спорта. Может быть, да, по этой карте. Может быть, она любит даже какие-то интересные может быть она творчеством занимается каким-то интересным то есть здесь может быть раз много вариантов прочтения но в любом случае это очень неординарный человек да, необычный человек с которым можно быть открытым не бояться этого давайте я посмотрю про карты прошлого да, я к сожалению вижу у вас сеперочку мечей Скорее всего, вы эту женщину уже обманывали в чем-то. Но я не хочу вдаваться в эту карту, но у вас не было открытости с этой женщиной. Возможно, поэтому вы смотрите этот расклад. У женщины же карта выпадает старшего аркана, дьявол. Это мне дает понять, что, во-первых, скажем... У вас были какие-то небольшие конфликты на почве, ну, на почве может быть, сексуального характера, ну, у кого-то проиграется. Может быть, были какие-то неразрешимые ситуации, может быть, у вас опять-таки многоугольные фигуры здесь проигрываются по семерке мечей дьяволу. Но что я могу точно сказать, ее к вам тянет. Точно та же, кстати, как и вас к ней очень сильно. У вас есть тяготение, в сексуальном плане друг к другу, да, вот эти карты синастрии в прошлом, то есть в настоящем, в прошлом, вы когда познакомились, вы сразу почувствовали вот этот уровень, возможно, многих он даже удивил, потому что он был достаточно сильный, этот порыв, и вы даже, может быть, кто-то из вас вышел сразу, как бы, как сказать, закрылся, да, потому что ну, слишком уж потянула друг к другу. Тут вот, такая, вот такой момент, энергетика такая в этих двух картах, это момент прошлого, да, я еще раз озвучу, да, и для вас она привилегированная леди. Что это значит? Ну, я уже говорила, эта карта, опять-таки, постоянно выходит на моих раскладах. Это женщина, обладающая ярким, ярким внешним таким удивительным шармом. Она имеет потрясающую фигуру, лицо. Ее постоянно хотят видеть во всех, в общем, ипостасях и в любом обществе. Она может занимать какое-то большое место в вашей душе, даже если вы не общаетесь, даже, может быть, обладать каким-то качеством, знаете, такой... Ну, она у вас на пьедестале, что ли, да, вот в вашем сердце, в вашей голове, вы немного думаете. Сама же женщина, она очень яркая. Вот здесь, кстати, очень созвучно с энергетикой Жезловой Королев. Опять-таки, да, она очень яркая, она очень характерная такая вот, обладает ярко выраженной индивидуальностью. То есть, таких женщин очень мало. Мало того, что она страстная, сексуальная, но она еще обладает таким неким, знаете, вот э, ощущением того, что такое настоящая женщина. То есть, тут нет вульгарности, тут нет такой, знаете... Не хочется обижать вот женщин, которые, допустим... Не обладают этим да но такую женщину сложно забыть даже если вы понимаете да что эта женщина она с вами не будет вам сложно ее забыть ну опять-таки здесь не об этом но вот такой характер да вот такой вот такая карта здесь выпадает то есть я поняла, кто ваша загадываемая желанная женщина, на которую мы сейчас смотрим. Но опять-таки вы с ней хитрили вы с ней хитрили, потому что было большое желание завоевать ее нехитрым каким-то, вернее, каким-то необычным способом, чтобы она не догадалась там. Ну, вы поняли, да, я не буду вдаваться в подробности, но сначала вы скрытничали с ней, и, возможно, эта ситуация привела к тому, что она закрылась. И вы сейчас смотрите расклад, да, собственно, а нужен ли я ей? Возможно, здесь проиграется такая ситуация, я уже это начинаю понимать. Из чего у вас началось, помимо того, что вы страстные, Такие два человека да, встретились, друг друга увидели. Ну что ж, правосудие и карта Туз Мечей. Эта ситуация, вот которая у вас была в прошлом, какой-то конфликт был. Причем конфликт мог быть э, неявный. То есть вы закрылись, она закрылась по причине того, что э, не было какого-то... А, ну вот она ожидала от вас какого-то джентльменского, может быть, какого-то поведения, или вы ожидали от нее чего-то, чего не было произведено. По карте правосудия был какой-то острый момент, видите, туз мечей. Что-то случилось, но это не обязательно случилось, а, такой, знаете, разбор полетов. Нет, не об этом речь, а о том, что вы как-то не оправдали а, ожиданий друг от друга. Вы не смогли почему-то сразу стать на рельсы правильные да, в ваших отношениях. Вы не смогли сразу создать ту платформу, с которой, с которой это легкое общение, да, которое вы вот почувствовали на каком-то таком глубинном уровне, вас потянуло. Вы не смогли договориться. Представляете, вот об этом эти карты. Правосудие, старший аркан. То есть вы настолько мужчина, вот здесь мужчина виден, да, он такой, очень много он мыслит, он очень много думает, вы, то есть вы мужчина, много очень размышляете в жизни, и какой-то момент был пропущен для того, чтобы... А, собственно Поговорить, договориться О чем-то И вот эти сильные чувства да, И семерочка вашей мечей Какая-то ситуация острая Которая не разрешилась Привела к тому, что Вы оба как бы Друг друга не поняли Но на самом деле у вас дикая Просто дикое такое отношение к друг другу, как к чему-то яркому, неординарному, классному. Вот, вот здесь вот все это я теперь понимаю. То есть по справедливости вы должны были начать начать ваши отношения с правильного момента, но они начались почему-то Возможно здесь многоугольные фигуры Я так думаю, потому что дьявол выпадает Когда есть дикое желание друг друга Но по семерке мечей нет возможности просто общаться Ну я так думаю, да, у многих Если у кого свободные пары, свободные отношения Скорее всего что-то разлучило, какие-то обстоятельства но это может быть все что угодно Это может быть и пандемия Это может быть и невозможность находиться в одной стране в одном городе Не имение каких-то ресурсов Либо какой-то тяжелый сложный период Либо проблемы со здоровьем Здесь общий расклад Поэтому я озвучиваю все, все ваши нюансы Что ж, по кипер, карта дом Да, действительно, вы, вы абсолютно четко по этой карте кипер дом» вы встретились для чего Да для того чтобы начать отношения и жить вместе дом карта дом она показывает насколько было важно ваше сближение на тот момент когда вы оба собственно этого захотели но либо женщина не, не увидела, не услышала от вас каких-то поступков либо вы что-то заподозрили, потому что у вас такой характер, я уже говорила по пятерке мечей, семерка мечей здесь одни мечи с вашей стороны молодой человек, поэтому ну как-то вот у девушки шикарнейшие карты, да, долгая дорога, терпение, можно даже сказать, учитывая то, что аркан справедливость она действительно по справедливости к вам относится. Она считает несправедливым то, что э, эта дорога не пройдена вами вместе. Ну что ж, я здесь охарактеризовала, грубо говоря, картину на данный момент, э, и что было у вас до, до этого момента в паре. Ну, будем называть вас парой, хоть вы и не вместе, либо вы сейчас вместе, но у вас там конфликтная ситуация, да, есть и такие пары у меня. А сейчас, сейчас мы посмотрим, что же, чего же ждать дальше. А если, да, вот эта пятерочка мечей, которую я сегодня объявила, да, вот как такую карту, ну, она вот портит все, портит всю картину, да, этого внезапного богатство, да? Давайте посмотрим, чего ожидать в вашем будущем и нужны ли будете вы ей. Да, прекрасные вы не поверите, во-первых, выпали две карты абсолютно одинаковые, два пожар жезлов. Что это значит? Да это значит, что вы абсолютно одинаковы. Вот что она, что, что вы относитесь друг к другу. Паж Жезлов, я уже говорила, это карта начинания. Такого пылкого задора, адреналинового начинания именно активных действий в отношениях. То есть вы встречаетесь, и по карте, допустим, магия наслаждения, у вас происходит бурнейший такой активный период чувственный, да, роман, там, не знаю, вы начинаете то, собственно, что, о чем вы мечтали. Здесь же, да, просто на карте, можно сказать, классической Таро, Жезлов он говорит о том, что вы начнете, что бы ни было, да, какой бы там ни был у вас разрыв, либо непонимание, вы, наконец-то, поймете, что Скрытого, скрытого между вами-то ничего и нет. У вас все абсолютно, абсолютно явно видно э, на этом столе, насколько, э, насколько здесь люди просто по какой-то глупости, можно сказать, э, сидят в сторонке и дуются друг на друга, да, кто-то, да. Кто-то не дуется, кто-то просто сидит и не понимает... Э, Собственно, причину, почему нет какой-то обратной связи У кого-то а, здесь проиграется, что а, мне человек очень нужен И, возможно, он не пишет, не звонит, потому что я не нужен Или я не нужна, ну, смотря кто будет смотреть меня И девушки смотрят И я вот не могу понять, а почему, собственно, да? Давайте посмотрим да потому что, да потому что не, было, не было вложения, понимаете? Не было вложения материальное. То есть вы за, замкнулись, каждый на своем уровне. Вы намечтали эту ситуацию. Вот поймите, вот, молодой человек, вы намечтали, но не стали действовать. В этот момент вы испугались, возможно своих чувств, либо испугались какой-то другой ситуации, которая вас напугала, какая-то была ну, либо конфликтная, кризисная ситуация, связанная с этой девушкой, возможно, там было влияние других людей, вы испугались, что Возможно, ваша жизнь как-то пойдет в другое Вы не знали, что от нее ожидать Но вы не хотели быть зависимы от этого чувства Здесь вот эта энергетика очень сильно проигрывается Что чувства-то никуда не делись Запал никуда не делся Все это есть, причем оно одинаково, равносильно Здесь абсолютно два сердца бьются в одном темпоритме. ритме Они... Они как будто бы, знаете, вот бьются в груди одного человека. Ну, только сразу в двух, да, одинаково. Потому что люди на самом деле, смотрите, чем, чем это вот связана эта карта? А карта... Эм... Как бы, если второго взять, эта карта кипера означает туз Спинтаклий начало земного воплощения, вкладывания в эти отношения, проявления уже в материальном э, таком слое. Вы начинаете понимать все-таки, чего вы упустили, чего вы не сделали, где вы побоялись друг другу открыться. Наконец-то, понимаете, благодаря вот этой связочке, вы понимаете уже, как же это было глупо. Причем по тузу мечей, по карте правосудия, да, основном таком посыле вы понимаете, что вы друг другу-то больно сделали, совсем не хотя этого. Ну, здесь не только вы в этом виноваты, конечно, по глупости, да, можно сказать, а еще было какое-то, да, причина этому, да, вот кто-то все-таки нанес какой-то удар, возможно, были неправильно поняты чьи-то слова, может быть не хочу вдаваться в прошлое, которое у кого-то было не совсем удачным, да, и возможно там даже были какие-то негативные прожитые месяцы, даже может быть у кого-то годы, потому что здесь ситуация давно не развивается по семерочке мечей, она давно в зависшем состоянии в таком, но если мы говорим, да, вот вопрос наш звучит как что, что, собственно, нужен, или Да вы не просто нужны, да вы огромная ценность, огромная ценность, которую бережно вот так вот передают из рук в руки, да, если вот ваша хрупкость, ваших отношений. Вы очень нужны, вы... Ваша, ваша рука, ваш... Ваша, ваш, не знаю, ваша суть, вы как человек безумно цены ей, она... Она вас мечтает. Здесь вообще вот такой, знаете, адреналиновая энергия и адреналина такого идет, что человек э, мечтает на всех планах. Точно так же, кстати, как и вы. Здесь не она только. Здесь ваше отношение тоже проглядывается, абсолютно равноценное. Вы мечтаете о чувственной сфере. Вы мечтаете э, о том, чтобы вместе... Какой-то период, возможно, это будет очень длительный период, потому что долгая дорога, да, выпала в основной карте Королева жезлов и долгая дорога. Возможно, даже здесь а, есть а, молодые люди, которые для себя рассматривают эту очаровательную девушку, как а, будущую супругу, потому что здесь карта удивительно такого изобилия, да, вот изобилия, которое было прервано, да, вот прервался этот канал и вот сейчас он начинается заново. Почему? Потому что это карта ближайшего будущего. Пожезлов Два жезлов И они друг дружку, видите, как любят страстно. Тут на этой карте магии наслаждений здесь показано полностью ваше переживание и ее переживание по поводу того, нужны ли вы. Да. Ну, в общем, я уже много чего тут произнесла. И давайте посмотрим финальные карты. Потрясающие. Смотрите, семерка жезлов. Вы будете добиваться этой женщины. Почему? Потому что вы император, старший аркан. Ну, император это главный мужчина. Я поздравляю, вы главный мужчина для этой женщины. Кстати, здесь проигрывается по карте... Кипер, выпала 19-я карта, гроб, называется «Молчание». Здесь говорится о том, что все это долгое время, почему, кстати, и вы смотрите этот расклад, и хотите эту тему, да, здесь полное-полное молчание между большинством людей, которые смотрят, да, моих гостей и подписчиков, Полное молчание и страх. Вот еще эта карта обозначает такой дикий страх. А вдруг я уже не то, что не нужен, а вдруг я вообще был изначально не нужен, и эта ситуация, она была абсурдом, и, и вообще это было как бы я... Я боюсь даже об этом узнать, да? Вот это был ваш, еще раз повторяю, это был ваш необоснованный страх. Он был вам, скорее всего, навязан а, в общении с людьми, которые не хотели ваших отношений. Почему? Потому что сейчас я читаю карты в Синастрии, у меня на обороте колоды, помните, вышла фальшивая персона. Фальшивая персона – это кто-то из вашего окружения, который закрыл перед вами двери ваши счастливые отношения. К сожалению, для 90% моих слушателей сейчас, на данный момент, я могу сказать, причина, того, что вы были несчастны так долго, и ваша, кстати, девушка, это то, что вы э, позволили ваши отношения пустить на самотек и позволили закрыться счастливой двери в вашем будущем. Ваше будущее должно было настать намного раньше, оно должно было принести вам изобилия как в денежном канале потому что карта император да так и в любовном канале так и в вашем э, мировосприятии как и в вашем продвижении по всех сферах жизни почему я это говорю да потому что абсолютно два пажа жезлов то есть ваша женщина она вам верна верна по сути да наверно в вашем отношении, несмотря на затянувшуюся по карте гроб вот эту вот дикую ситуацию, да, и не имение с вами контактов, никаких, я имею в виду, сейчас общения, да, по карте дьявола, она все это понимает, видит по семерке жезлов. Кстати, испытала на себе много такого, знаете, негативного. Yeah. <laughs> Прошлом. Но сейчас, в будущем, она знает, что нужно побороться за эти отношения. Она знает, что вы каким-то образом, скорее всего, вы ей это покажете, посмотрев этот расклад, да? Она знает, что вы будете бороться за эти отношения. И вы выиграете. Почему? Да потому что император вышел. Император вышел в самом конце, на позиции будущего. Что будет в будущем? В будущем, смотрите. Победит кто? Император. Император – это человек, который смотрит этот расклад. Также на обороте, вы помните, карта Сила, Старший Аркан, и карта Влюбленные. То есть вы завоюете, у вас будет сильные чувства, у вас будет настоящая любовь. Вы победите все то, что вам было, возможно, сделано, либо как-то вы уже разобрались, да, многие из вас, ребята пишут мне, что начала меняться ситуация благодаря раскладам и они смогли поговорить, выйти на разговор, выяснить, собственно, причины разлада. Вот сейчас вы находитесь в этой позиции. Вы смотрите, вы находитесь в позиции силы. Силы чего? Вашего императорского величия. Величия на чем? Над ситуацией. Семерка жезлов. Семерка жезлов. Активная очень карта. Она жезловая. Она активность ваша. Борьбы. Борьбы какой? С, с, со средой, а, с человеческим фактором, со средой, а, с каким-то вот даже застоем, да, застои, который сейчас мы все переживаем, он здесь тоже проигрывается. А, я хочу сказать вам, что много здесь было подсказок, но самое главное, что вы должны знать, по справедливости, вам разулить эту ситуацию. Почему? Потому что аркан справедливость выпадает, когда ситуация сама не придет к завершению. То есть, понимаете, было совершено что-то, что само по себе не может быть с течением времени там, допустим, разрулиться, либо забыться. Эта ситуация для вас активна, она активна до сих пор, она действует на ваше подсознание. Вы, возможно, даже потеряли какое-то, знаете, спокойствие, какое-то внутреннее, потому что чувствуете, что что-то не так нервничаете, может быть у вас есть какие-то даже внутренние симптомы того, что я бы хотел э, вернуть что-то, да, здесь могут быть пары, которые когда-то разошлись из-за чужого влияния, будто там чужие люди, родственники, либо многоугольные опять-таки вот эти вот фигуры, которые постоянно мне здесь выпадают. Я хочу сказать одно: вы победите. Здесь карты дают явную гарантию того, что победит не тот, кто подъявовал, да, идет. Нет а победит тот, кто с честными намерениями. Вот эта пятерка мечей, она здесь лишняя карта. Почему? Она карта, знаете, такого досады, что ли, что кто-то вами был... Э, вы поддались на чью-то манипуляцию, сами того не понимая. Я думаю, сейчас я сказала более универсальный ответ для всех. Вы поддались, вы как бы не свое решение, приняли за свое. Понятно, да? И что я хочу сказать. В будущем ваша, вас ожидает два пожа жезлов Это начало вашей настоящей, вот этой вы по карте влюбленной, настоящего чувства, которое вы лелеете в себе долгое время, боитесь признаться даже себе, да, что вот я... Не смог, да, сохранить, не смог там развить, не смог, вот оно есть, оно уже существует в этом плане, да, оно уже существует, вы можете э, не волноваться, что, э, что все упущено. Если мы спрашиваем, что она, да, как она воспринимает эту ситуацию, как она находит вас в этой ситуации, что она хотела бы в этой ситуации от вас, какое она видит завершение, вот, пожалуйста, пожалуйста карта влюбленный, она ждет вашего окончательного решения, выбора и паш жезлов. По карте сила она очень сильно этого ждет, давно ждет и знает, что вы победитель в этой жизни. Кем бы вы себя сейчас не находили, да, допустим, вы сейчас, я уже говорила, вы не считаете, что вы такой вот мужчина, которого я озвучила по карте император. Поверьте, есть женщина, которые вас могут увидеть а, будущее ваше да а, как вам сказать в их глазах они видят что каким вы мужчиной будете через полгода год и они вас уже м, уважают за то качество, которого, допустим, сейчас у вас нет Вы пока его только хотели бы развить Есть такие женщины, их очень мало Они действительно цены на вес золота да, По карте Sudden Delft. Но такие женщины существуют Которые понимают, что любому человеку нужно, нужно время Нужно... Нужно, как вам сказать... Нужно дать возможность, да, осознать что-то, захотеть стать более осознанным, глубоким человеком, и они могут прощать эти женщины. Да, их мало, да, сейчас мир очень неустойчив, люди постоянно враждуют, враждуют причем... На таком уровне недопустимом, как я считаю, скажем так, с фатальными, можно даже сказать, иногда. В общем, бог с ним. Не хочу я вдаваться, скажем, в негативные аспекты того, что происходит сейчас вокруг. Я могу сказать все, что проис... касаемо этого расклада. Здесь проигралась очень сложная ситуация Мы начали с центральных карт, я объяснила их И дальше мы пошли в прошлое Так вот в прошлом у вас были очень большие испытания Все, кто меня смотрит, они были для вас болезненными Для вашего сердца, для вашей души Для вашего отношения к себе самому Почему? Потому что у вас была семерка мечей И дьявол это говорит о том, что вы стали на дурную дорогу вы сделали сами себе плохо, сами себе больно. Плюс болезненно расстались с каким-то вам дорогим человеком. То же самое чувствовала женщина. Она чувствовала, что что-то идет не так. Я не могу сказать, что здесь это хитрость позиции женщины. Нет к сожалению, у нее идет аркан справедливости. То есть по справедливости, по справедливости она находилась в позиции, даже можно сказать по пятерке мечей, да, с позиции того, что, ну не то, что жертва и обстоятельств, нет, но, скажем так, ее очень многие ситуации угнетали в вашем прошлом. Еще я хочу сказать такой момент. Вы вы сейчас выруливаете выруливаете за счет чего за счет того что вы начали обдумывать по этой карте обдумывать пути пути как как ваши отношения вывести на новый уровень но пока что у вас это происходит в плоскости головы да? вы не можете пока сформировать а, в общем-то с чего начать действовать я вас понимаю прекрасно каждый мужчина когда понимает а, э, ситуацию изнутри да но не понимает а что можно сделать он находится в растерянности тем более что для многих эти отношения действительно дороги и Хотелось бы и не опуститься да, лицом в грязь перед этой женщиной, да, по, по карте императора, и в то же время показать свою чуткость, и в то же время чтобы не возвращаться к прошлому, вы не вспоминали при встрече, да, вот о том, что что-то было не так. Но я могу сказать, я не вижу со стороны женщин здесь карт того, что будет выяснение отношений, нет. Вот даже финальная карта, вот смотрите, молчание, да, она о чем говорит, что эта ситуация была, да, но она больше не имеет власти над вами. Понимаете, она была, но и бог с ней, как говорится. Время прошло, время прошло. Каждый из вас наедине с этой ситуацией побыл. Каждый из вас понял, а что, собственно, ценнее да, быть правым и развернуться, и уйти, да, показать свою фею, ну грубо говоря. Либо действительно э, поговорить, из, изумиться, что вообще... На самом деле проблем-то нет, ну, по большому счету. Потому что это были, опять-таки, по семерке мечей. Не ваша-то проблема, по большому счету. Да? Вы действовали по наитию, по какому-то, ну, как сказать. Есть вот такой момент, что вы действовали... Не совсем головой думали, да. Многие здесь ушли в другие отношения, да, по карте дьявол, я уже говорила. Другие отношения, что привело к вашему, ну, вот этому вот, а, к сожалению, к вашему разрыву, да, по тузу мечей. Но я могу сказать, эта женщина для вас, для вас, королева жезлов, вы же ее не забывали, да, вот по основным картам. Вы как бы к ней тянулись по вот этой долгой дороге, тянулись. И не зря, не зря тянулись, потому что впереди вас ждет новое начало. Здесь карты говорят сами за себя. У вас выпали одинаковые, абсолютно одинаковые малые арканы Таро на позицию будущего. Так что я вас поздравляю, вас абсолютно единогласие в вашем союзе, да? Пусть оно пока безмолвное, пока друг от друга только тайком узнаете, да? На раскладах. Но вы-то понимаете, что самое тайное мы сейчас как раз и увидели. Нечего бояться, нечего переживать. Карта дом. Вот она, ваша женщина, вот она. И она сидит, возможно, где-то и Грустит и ждет вас, вашего звонка, вашего, вашего приезда к ней. Вы ей нужны? Она ничего не скрывает. И, кстати, не скрывала. Да, она закрывалась, но она не скрывала. Ну что ж, я была рада помочь вам. Я знаю, что это было очень своевременно и нужно для вас. И я очень-очень хочу, чтобы вы все, мальчишки, девчонки, мужчины, дорогие женщины, рыцари, да, смелые, активные рыцари и настоящие Вэйди, чтобы вы соединились. Я вас обнимаю, как всегда. Вы знаете, что нет ничего важнее любви в этом мире. Ну что ж, до новых встреч. Пока.